Don't be shy girl go Vanessa. Shake your body like a baby dancer Hey lady, put Don't be shy girl go banencer Shake your body like a dancer Don't be shy girl go Vanessa. Shake your body like a baby dancer Это у нас и артисты для вас, которые с удовольствием выступят. Помните, еще в прошлом сезоне, да, у нас Елен Си, такая прекрасная девушка, шоу-балет Black Тайм». В составе футбольного клуба «Леновинск» пройдена за Поле покинул номер 77 Андрей Рылай. Go! Yeah, yeah. Ты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 Спасибо за Давай, давай, давай!